И снова здравствуй, наш дорогой и любимый подписчик и зритель. Сегодня мы продолжаем работу над мотоциклом. А продолжим мы сегодня нашу сборку с сборки передней вилки и крыла. И начнем. так я дошел до этого этапа по инструкции сказано что необходимо сначала приклеить две стойки передней вилки к половинкам крыла но если мы это сделаем мы не сможем убрать шов который получается при совмещении двух половин крыла поэтому изначально мы соберем крыло Дадим просохнуть крылу и после этого обработаем шов, чтобы было все гладко. После этого мы уже будем клеить стойки. Итак, продолжаем. Итак, друзья, пока у нас сохнет крыло, соберем бак. Так, друзья, пока суть до дела, пока у нас сохнет и бак, соберем фару. Давайте сразу отделим кофры, склеим весь крупняк Итак, вот что удалось нам собрать в данном выпуске. Оставляем детали на хорошую просушку, после чего обрабатываем все ненужные швы наждачной бумагой. А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании, там же ссылка на донат. Помогайте, если кто-то хочет каналу. Всем удачи и до новых встреч!